Игра мы вешаем резинки вот так на спинку стула. Вот вторая, держи, вторую я сюда повешу. Они уже правда все слюнявые. Вот и Гешка забавляется, играет в рогатку. Давай, Нюка. Давай, давай, давай, давай. А ну! Ну. А ну, получится у тебя. Ты сразу обе решил? Не, друг, так не будет. Ого! Высоко. Еще раз вешаем. Давай, одну сначала. Давай, хищник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу! Они подлетают очень высоко. Геша, у хозяйки еще одна есть. Иди сюда. Смотри, еще одна. Давай вот эту сюда навесим. Подожди, стой. Повесим, вернее. Так. Так. Ну-ка. Тяни, тяни, тяни, тяни. Тяни, тяни, тяни. Пух, на телевизор улетело. Сейчас найдем, Кешка. Подожди и продолжим. Так, повесили еще раз. Сейчас посмотрим, что на этот раз получится. Ну-ка, давай. Че, хвост попал под шкаф? Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай. Сейчас она как стрельбанет. <laughs> давай вторую, вторую. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, ну, ну, ну, ну. ну все, он уже подустал. Все, Гишончик, давай, последняя тогда будет, ладно? А то уже сам устал. А что ты хвостом вымел пыль из-под шкафа? <laughs> Упс. Ну, видимо, все. Кончился запал.